Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в видеоролике я вам расскажу всю правду и покажу, сколько потерял на самом деле на трейдинге за последний месяц. Я не жду от вас какой-либо поддержки. Сейчас слова вообще никак не помогают. Я просто хочу, чтобы вы знали, что может произойти даже спустя шесть лет в трейдинге, когда ты вроде разобрался со своими эмоциями, когда ты вроде нашел несколько источников пассивного дохода, когда у тебя вроде все хорошо, вроде как все получается. И давайте я вам сегодня покажу. Поэтому смотрите видео внимательно. Я думаю, вы найдете для себя много полезной информации. Я уже не загружал ту историю ранее, потому что она плохо загружается, но в общем не суть. Каждую неделю я стабильно зарабатывал 250, 670, там, 23 доллара были плохие недели. 318 долларов, 460 долларов, 505 долларов. И так я зарабатывал каждую неделю. Хоть что-то да, зарабатывал. То есть в целом я с трейдинга, вот с фьючерсов вывозил 1500-2000 долларов. Это так, в среднем было. Я не могу сказать, что тут везде точные результаты. Но в целом это было так. Где-то больше, где-то меньше. Иногда было там 3000 долларов. Сами видите все это по результатам. И в общем, что я вам хочу показать. Как вы видите, здесь идет просто такая вот полоса очень хорошая. Я уже думал, все круто, научился трейдингу, все делаю правильно. Да, и тут, собственно, ребят, что вам тут говорить, это результаты через API-ключи подключаются к Binance, поэтому эти результаты никак ты не подрисуешь. Как ты бы тут хотел не подрисовать, это просто сделать невозможно. Ну, я думаю, тут всем понятно, то, что тут была прибыль. Вот наступает роковой день, это... Первый слив такой на 4000 долларов, у меня никогда не было таких минусов, а тут бац минус на 4000 долларов. В это время я ввел разгон депозита на канале, и могу вам сразу сказать, если вы будете вот постоянно гнаться за разгонами, разгонами, за деньгами, рано или поздно это будет вас закапывать. С 1000 долларов я хотел дойти до 100 тысяч долларов, дошел до 8, потом откатил, и вроде как, знаете, 4000 долларов это не такая существенная потеря, ну то есть с 1000 дошел до 8, откатил на 4, то есть 4000 долларов в плюсе. Но в этот момент у меня в голове появилась какая-то такая, знаете, программа, я не знаю. У меня просто голова начала тупо работать. Как бы я ни думал, в сделках я начинаю делать полнейшую жесть. Как бы я там ни старался это изменить, все равно начинаю делать полную тупую жесть в общем эта сделка закрывается минус 4000 потом пару дней там еще более-менее как-то нормально то есть пару недель даже 185 99 но во всяком случае уже все было не так хорошо 10 числа я провожу прямую трансляцию где также хотел буквально побаловаться на 500 долларов теряя 500 долларов после этого начинается череда вот таких вот минусов которые в итоговой сумме приводят к убытку на 37 тысяч долларов ребят 37 тысяч долларов это это буквально за последние дни что вы понимали 37 плюс 2000 долларов и плюс 4000 долларов это суммарно около 42 тысяч долларов это та сумма которую я в последнее время видел у себя на балансе и один человек мне написал э, вконтакте это один из блогеров и он мне как бы написал такую небольшую клевету, то есть меня там как-то оскорбил, мол, это все не настоящее, мол, эти деньги я легко где-то могу отбить. Ребят, если бы так было, я, наверное, единственный человек, который открыто нахрен показывает всю свою историю. Другие просто, да, почему они... Все, все успешные. Да потому что просто никто вам PNL свой галимы не покажет. Вот и все. Вот и все. Рано или поздно большинство из этих вот якобы блогеров, которые тут сидят. Моя задача была прийти на YouTube, показать все, как есть на самом деле. Я показал. Я смог заработать, я смог купить себе Мерседес, да, там были хорошие времена, но я вам также показываю обратную сторону. Это вам на других каналах просто не покажут, да потому что вот мне чел пишет, не буду его называть, но хотелось бы, конечно, тоже, чтобы люди понимали, он говорит, зачем ты показываешь свои убыточные результаты. Ну... Есть, как можно их не показывать, если человек вот банально приходит в трейдинг, ему вешают вот такую вот лапшу на уши, мол тут можно легко заработать, главное выучи наши правила. Если у тебя что-то не получается, значит ты, блин, лох педальный, и у тебя там, ну, вот реально просто, ну, ты вот такой вот человек, учись постоянно эмоциям. Да, ребят, у меня вроде как было, да, я усреднял позиции, но я усреднял умно позиции. Если там кто-то думает, что не умно, умно я усреднял, но все равно, то есть это привело таким вот последствием. Вам вот кто-то покажет такие вот результаты, точнее, откроет свой PNL, и там за последние 90, да не откроют, да потому что они, блин, слили свои депозиты. По итогу 33 тысячи долларов, короче, все, что я зарабатывал, превратил в полный ноль. И если вы думаете, что это конец, нет. То есть тут 42 тысячи долларов, могу показать еще на бирже Babbit, я заходил по битам. Как вы знаете, я топил запятые, потому что как бы биржевой токен почти, как бы неофициальный бит от биржи Bybit. Я думал, там 1.6 это реальное дно, зашел на фьючах, не помню с кем причем, вроде десятым точно уже тут не вспомню. Но по итогу я тут десятку слил. То есть, получается, я сначала сливаю тут... 4000 долларов, эти 4000 долларов, я думаю, как я могу перекрыть этот убыток. Я подумал, что логично, да, будет зайти на биржу Бабит, бит довольно-таки нормально держится, в целом как бы рынок у нас боковой, возможно, там еще плюс лаунч пады, лаунч пулы на Бабите, плюс сотрудничество с Формулой 1, я думаю, все, 100% железный вариант, то, что на фьючах я хотя бы вот смогу там небольшое расстояние забрать, Но не тут-то было, то есть теряю сначала э, тут 4, потом теряю тут десятку, потом на бирже Хобби, я правда забыл уже тут открыть, но теряю пятерку, заходил по ICP на 20 долларах в шорт. На 21 долларе меня выбило, там буквально кончиком выбило, но чтобы вы понимали, я вам сейчас просто покажу э, график, сейчас ICP, я насколько я помню, был по 15 баксов. У меня была цель выйти по 15 баксов. Ну вот, 17.4, то есть я заходил по 20, меня там буквально с квизиком таким легким задело, то есть тут долгое время уже находимся, то есть и на хобби, ну вот, вот этот самый вот рывок, на котором меня и закрыло, тут насколько я помню 21, короче это уже даже не так важно, 15 долларов я бы вероятнее всего тут закрыл, может быть и не закрыл, да, сидел бы дальше в позиции. Во всяком случае, я потерял за последнее время примерно около 60 тысяч долларов. И этот вот человек, который я говорил, я ему пишу, ты просто меня не уважаешь и пишешь всякую говно. Он мне пишет, я тебя не, не уважал, я тебе еще раз повторю, что я уверен, что ты хороший человек, просто зачем ты врешь? В чем я вру? В чем я вру? В, вру в том, что я получил минуса? Или в чем я вру? Люди должны знать, то, что спустя даже 6 лет, когда вроде все нормально с кукухой, вроде как уже... Все нормально, можно просто упасть вот на дно. И кто бы сейчас что-то мне говорил, если показать вам по биржам, у меня тут на фьючах осталось сколько там, 2000 долларов, да? Э, на споте там э, в монетах 1500 долларов, на кракене, я не знаю, там 5, 7, может 10 тысяч долларов, это так в монетах уже лежит. То есть по факту все тезеры, которые у меня были, э, все тезеры, которые я хотел себе вернуть э, на Точнее, потратить на квартиру. Ой, блядь. Пиздец. Я все потерял. И сейчас я в жопе, в заднице, считайте, как хотите. Я говорю, я не жду поддержки, мне все равно. И я уже как бы смирился просто, чтоб вы знали, что вот эти вот ваши блогеры любимые, которые там рисуют на графиках, просто загоняют вам в уши всякую бред. По сделке, что по сделке, заходил я, как вы помните, вот здесь в шорт, точнее в long, точнее в short, хотел забрать 1% на выстрел на 20%, казалось бы, невозможно, но это возможно, э, то есть тут меня не ликвидируют, тут я усредняюсь, тут я не выхожу, тут переворачиваюсь в пробой, буквально 1% забрать, не успеваю выйти, пересиживаю огромные убытки, кое-как переворачиваешь и один хрен ловлю ликвидацию. Если кто не смотрел прошлые ролики, гляньте. Можете не подписываться на канал. Хуй его знает. Вести его не вести, настроения никого нет. Извиняюсь, конечно, что были маты в видеоролике. По-другому я не могу объяснить свою позицию. Но я надеюсь, вы четко поняли. Хотя бы принципы. Я не буду тут вывозить какие-то... Вот надо делать так, так. Вы посмотрели видос. Каждый для себя сделает выводы. Все мы умные люди. Как делать стоит, как делать не стоит. Единственное, что я могу сказать. Деньги, которые вы зарабатываете в кэш. В кэш. И все, я заработал э, на мерс в кэш, купил грубо говоря вещь, надо было просто поводить постепенно в кэш, я вот вывел себе там 5000 долларов, лежит, потрачу на контент, если там настроение какое-то будет, ну в общем все, всем хороших дней мира и всем пока.